Осень, листья пожелтели, солнышко садится, дни стали короче, по ночам не спится, в небе караваном улетают птицы, антидепрессанты пьем, главное не спится, удлинились тени, загрустили кони, кто-то на коленях молится и коне. Едешь по дороге. Ты совсем один. Грустно было бы, если б не серотонин. Мой приятель водку глушит с другом подполковником. Я ж серотонинчик пью. со вкусом шиповника.